Ну вот второй юбилейный выпуск и по классике жанра после его выхода на YouTube я снова ухожу на месячный отпуск, дабы найти еще больше странных и необычных телефонов на всеми любимой торговой площадке AliExpress. Давайте начинать. Начнем выпуск с неожиданного для меня телефона. Данная фирма телефонов очень мной любима за их необычные телефоны пауэрбанки, с огромными и необычными фонариками В этот раз они решили покрыть рынок телефонов гарнитур своей новинкой Телефон обладает неповторимым и оригинальным дизайном За что фирме Это чистый респект, брат Батарея на 300 мАч Есть Bluetooth, слот для карты памяти, FM-радио Размер дисплея на 0,66 дюйма За это все нужно отдать 1300 рублей Копия к Xiaomi Redmi 4X только дешевле на полцены оригинала. Из чего он состоит? половиной дюймовый экран, двухмегапиксельная основная камера и столько же фронтальная. 1 гигабайт оперативной и 8 гигабайт встроенной памяти. 4 процессор, батарея 1700 мАч. В общем, очень бюджетная копия самого бюджетного смартфона компании Xiaomi. Цена подделки 3300 рублей. Очередной недояблочник на андроиде. Что мы имеем? 720 мАч батарею, что слабовато, в отличие от других конкурентов псевдояблочников, яблочников 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Размер дисплея чуть меньше 2,5 дюймов. К сожалению, телефон поддерживает лишь одну сим-карту, в принципе как и все оригинальные яблочники. Малека ядерная на Android 7.0 с поддержкой 4G-связи. За него у вас попросят 5,5 тысяч рублей. Телефон-раскладушка с поддержкой двух экранов, основной на 2,5 дюйма, внешний на полтора. В принципе, ничего нового. Батарея на 800 мАч, можно было и получше поставить. Камера на 0,08 мегапикселя. Для меня это тоже не удивление. В принципе, обычный телефон. Как он ко мне попал, не понимаю. Ах да, видимо из-за цены, 3,5 тысячи рублей. За такие деньги я бы его не взял. За эти же деньги вы можете взять легендарный Sony ericsson флагман. Телефон очень маленького размера и обладает весьма внушительными характеристиками. трехдюймовый дисплей, 5-мегапиксельная основная камера, есть фронтальная, но точно неизвестно сколько там мегапикселей. Оперативная память на 512 мегапи... А, конечно. Оперативная память на 512 мегабайт... Вполне приемлемый запасной телефон от легендарного бренда. Жалко, что я им не успел в свое время попользоваться, но слава богу его можно приобрести на AliExpress за 3700 рублей. Телефон больше напоминающий гранату. Размер дисплей составляет 1,8 дюйма. Батарея достаточно хорошая, 2500 мАч. Имеется огромный фонарик, Bluetooth, календарь, FM-радио, слот для карты памяти. В общем, такой неплохой телефон за 1700 рублей. Очень крутой и более продвинутый по функциям защищенный телефон для походов. Батареи на 4500 мАч хватает для жизни телефона в режиме ожидания на 75 дней. Дисплей на 2,5 дюйма, камера 1,3 мегапикселя, что еще не совсем плохо. Из интересных плюшек это большой и мощный фонарик. В комплект телефона также входит антенна, которая позволяет использовать телефон как рацию. Также есть специальная моногарнитура, ну и комплектные наушники. За это сокровище вам нужно отдать 3300 рублей. Телефон полностью копирующий Samsung, начиная от кнопок на подбородке и заканчивая камерой. Итак, что мы имеем по характеристикам? 5,5-дюймовый дисплей со соотношением сторон 18 на 9, 5500... 5800 мАч батареи, но что-то слабовато, верится, конечно. 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти. Имеет четырехъядерный процессор, работает на Android 7.0. Сзади имеет три камеры, но я так понял, заработает из них только одна. И то она на 8 мегапикселей и фронтальная на 5 мегапикселей. В общем, не знаю, хороший телефон или плохой. А 7500 рублей стоит. Моя любимая компания приготовила мне очень огромный сюрприз в виде этого необычного телефона-ручки. Посмотри на неё, брат! Сука! Это пиздец, блять, сука! Я уже во многих выпусках говорил, что мне нравится фирма телефонов Servo за их необычные телефоны. Я это скажу и в этом выпуске. Экран почти один дюйм, что для ручки неплохо так. Обладает самым типичным 300 мач Аккумулятором. Разрешение дисплея 80 на 160 пикселей с соотношением сторон 5 к 3, поддерживает ТФ-карты до 32 гигабайт, имеет небольшой динамик и Bluetooth. даже какую-то маленькую камеру и даже какой-то фонарик, и FM-радио. Этот телефон можно использовать как диктофон. Я как истинный поклонник фирмы Servo купил бы его за 4000 рублей, чисто ради обзора, ну и дальнейшего использования, конечно. Такую ручку я точно нигде не потеряю. Ну и закончим этот выпуск полноценным смартфоном моего любимого бренда. Дизайн немного слизан у айфона, сзади у Huawei P20 Pro. Огромный дисплей на 6 дюймов, сканер и пальца. 1 гигабайт оперативной и 16 гигабайт встроенной памяти. Емкость аккумулятора на 2800 мАч. Основная камера на 8 мегапикселей плюс 0,3 мегапикселя. Фронтальная на 5 мегапикселей. Работает на Android 8.1. Ну, такой неплохой смартфон за 5400. А на этом все, Я с вами прощаюсь на целый месяц. Но я обещаю ворваться с новыми выпусками ровно через месяц, в понедельник, в час дня. В принципе, как всегда, как обычно. Пока!